Так, кого же разъебать? Вот он. Завис на сбросе. И закончил на рекавере. Еще и... над флеш полетел у меня, как оказалось. Что ж, ну... Что ж, настало время пробовать. Блять. Нихуя. абсолютно, блять, Вставляйся, сука. Или не, точно так же такой вот стоя, разбитый и все. И... А так, ну это сильно было, ой, сорян. Не, как и был такой вот стоя, так и остался, не прибавляется трещины. А у него загнулся контакт с земля. Кир точно их разрядишь. Я нахуй его включаю. Не бьется, сука. Вообще не бьется. минус соседи. Тебя разъебать блять Ну я скоро будет конечно дохуя скорее всего О, уже вижу я его разъебал уже Ох. плитка наше все вот так вот плитка наша все э, аккумулятор сорян надо было все таки насеки суще вытащить но понимал, сколько я не блять я туда не стану и сейчас, но все, он покрылся трещиной почти весь. <клыш> <клыш> Может дать ему пощаду? Ладно, пусть вот в таком состоянии. Будет. Бля, я его хотел оставить на запчасть, но какой-то контент надо делать интересненький более-менее так ну короче потом посмотри сейчас я уберусь вернусь так это короче на свет потому что в темноте Galaxy Yonk хуело снимает так ну шо по состоянию ну, конечно этот Yonk без автофокуса на котором сниму Galaxy прям вот здесь вот в кроху все разбилось он также немного погнулся кажется так, ладно, вставлю батарейку, посмотрим, жив ли дисплей. Думаю, нет. Думаю, что он уже сдохлый. Неа! Охуеть! Охуеть! Ну ладно, я уже его добивать не буду. Стекло вот это вот сниму потом, и... а дисплей пусть будет. Будет, короче... Все равно у меня на запчасти как как на запчасти валяется и, ну, короче, вот так вот, краш-тест, можно сказать, или дроп-тест, короче, на как краш-тест, а как вы будете назвать, называйте сами. Всем пока.